Okay, допустим. Так, Паули Кей, ты успел предположить? Молодец. Так, Флаттергрин, Дэн Текрис, Джескиран, Ландау, Ален, Виндяй, Хэви, то Серьезно? О, мой Бог! Ребята, вы серьезно? Вы серьезно? Вот. Я теперь точно кричу как девчонка, Фангил Скриминг! Мне кажется у меня сейчас счетли налились красным Просто Боже, спасибо, что добавили меня сюда, А, так приятно, боже! Вот как мне теперь не краснеть, что вы делаете зачем так жестоко? блин, а... Это было офигенно, я хочу раз еще рассказать. Спасибо большое создателям Metal Family, что поместили меня да, в этот видеоролик. Просто, тут, ну, просто очень приятно было. А в целом. Молодец. Так, такой этот как-то интерактив с реакционерами, по-моему, похоже получилось. Это забавно. Зашибиско. Это клёво. Всем, кто не заспойлерил нам, что что же здесь будет, молодцы, красавцы, а вот. Тем, кто брякнул и тем, кто кидал, кинул еще и в предложку скрин с моментом, где нас нарисовали. А тот... Порицание вам. Осуждаю вас. Нельзя так делать. Нельзя спойлерить, спойлерить людям. Плохие вы. Но мне очень понравилось. Нарисовано клево. незабавно. забавно. Значит, значит, нас смотрят. Значит, чекают наши реакции на себя. Ну хорошо. Это но... клево. Я поррал клево нарисованный. Дан Текрис, Джискиран, Ландау, Ален, Виндяй, Хэви, то есть Ингелина. Подожди, Зайцев. Так. Так. Вендяй, Хэви... Это А. я А. А. А. сказать-то можно? А. А. я? А. А. А. А. А. А. Вроде зовут так же, футболочка такая же, волосы кудрявые. Плюс мне в комментах под записи написали, что тут буду я. Офигеть. Меня поставили в ряд с популярными реакционерами. Это ж просто вау. Я не знаю, я очень рада. Это очень классно, очень мило. В очередной раз убеждаемся в э, идеальности создателей. А если вы это смотрите, ну, вряд ли, конечно. Спасибо. Я это куда-нибудь запущу. Скорее всего, в инсту. Может быть, с какой-нибудь вот этот кадр даже на аватарку поставлю. Да. Если бы. Продолжаем просмотр. Я просто буду отшоку, почему не куда-то Очень классно, очень мило, очень приятно, что я тут есть. Это так. Я сказать ничего не смогу. Может это я, собственно. Так, Пауликей, ты успел предположить? Чего? понял, Ну бы остался живой по-любому Да меня тут очень жесткого какого-то нарисовали Надо будет скриншот потом забыть Я еще был приятно удивлен, то, что многих реакторов не только меня указали Блин, это так приятно, неожиданно Мне люди писали, тебя ждет какой-то там сюрприз я просто не догадывался и я так... У меня просто в голове произошло это классно, спасибо вам, то что вы смотрите Наверное, замечаете нас, и нам очень приятно, то, то, что такие авторы как вы вообще смотрите в нашу сторону, еще и упоминается в своих видосах. Спасибо вам большое, респект огромный. И всем там Родская, да, как у радиотапка. Ой. Так, Флаттерган, Дан Текрис, Джаскиран, Ландау, Ален, Венди, Хэви, то есть Инглина. Зайцев, все высказали? Я такой! ]ác. красивый. Джескиран, Хэви, то есть Ангелина. Я такой красивый! Эй, похож, классно. Ой, классно! мне нравится. Спасибо, ребята, спасибо. Мое почтение. Зайцев, все высказали? Окей. Дан Текрис, Джискиран, Ландау, Ан, Миндяй Хэви. Нефига себе, даже меня включили. То есть Ангелина. Зайцев, все высказали? Блин, крутой, конечно, выпуск, я вообще не ожидал, что они добавят еще сюда реакционеров, в том числе и меня, за что вам огромное спасибо. Меня ж реально переклинило, если честно. Это классная задумка, взять реакционеров, ну, те, которые делают реакции на Metal Family, и дать им поразмышлять, как бы развивались события на Титанике, если бы там находилась семья Глема. Так вы, конечно, можете узнать мнение каждого реакционера, это вообще, по-моему, офигительно. Молодец. Так, Флаттергейн... Дан Текрис, Джескиран, Ландау, Али, Дир, Хэви. Подожди, давай включим <смех> При Том все учебов... все. <смех> При нас. Приелис какая. Ты все? Это специально для да? нашего, да. что а. а, а, ли сделано? Урокей. Ты успел предположить? Так. Молодец. Так, Флатергрин, Дан Текрис, Джескиран, Ландау, Али. Ой, очень быстро, быстро. Ну ты шутинга еще как есть. Зайцев все. Класс. Окей. Давайте сравним. Прикольно и Начнем с того, Давай. что а, В общем, прикольно было, прикольно, что нас нарисовали И вообще куча, получается, лекционеров нарисовали Это вообще было так как бы необычно Но мы даже многих не знали Ну да Я даже не успела, блин, стоп-кадр нажать Я не, не посмотреть себя Мы будем сидеть, отматывать, смотреть потом Потому что... маленький там маленький маленькие Такой. Надо рассмотреть обязательно Да, это очень прикольно, большое спасибо Посмотрим Это было классно Классно, когда на тебя оставляют ссылки Обычно мы когда что-нибудь делаем Мы как-то иногда отсылки, да, ставить Если мы делаем что-то свое Прикольно да, так, вот. так. что, спасибо, мне понравился рубрика. Мне уже прям все уши прожужжали про то, что я в этом ролике есть. <с> Ладно, огромное спасибо Metal Family и в особенности Худовника за то, что ты меня добавил в свой ролик. Хоть и просто в качестве упоминания. Мне реально много людей об этом сказали. Спасибо, я очень признателен. Молодец. Так, Флаттергейн. Ну, давайте-ка подумаем. Во-первых, я рисуюсь не так. Но за огромные брови спасибо. Кстати, интересно, что вообще про меня... А что будут в чате писать? Текрис, Джескиран, <танцов> Ландау, Ален, Виндяй, Хэви, Все высказали? Вообще всех назвали. Okay. Хотя нет, Майни не назвали. Okay. Что за предвзятость? Начнем с того, что... Да. Огромное спасибо за то, что вы посмотрели мое видео, за то, что спамили мне о нем. И спасибо Metal Family за то, что добавили меня... В ролик, хоть и таким вот образом И неправильно нарисовали Мою ос Ладно, шучу, шутки шутками Ну ладно, всем спасибо за просмотр С вами был Грин, всем удачи И всем пока-пока